Кто же может увидеть его, Если он от века не видим, И к тому же он так высоко Во вселенной раскинул шатры, Но он пишет своею рукой, Мы читаем по строчкам событий, Как же сердце его велико, А дела бесконечно мудры. его. Имя, оно свято, оно дивно, оно с трепетом, оно с тайной. Буду петь ему непрестанно, Егова ему имя. Сказал, и явились моря, И киты ему песню воспели. Их, конечно же, это не зря, Это только предтечья чудес. Восклицает и эхо в горах, И гудят из деревья, И все звери о нем говорят, И все птицы разносят окрест. Ягова... Ему имя, оно свято, оно дивно, Оно с трепетом, оно стайной. Буду петь ему непрестанно, И Егова ему имя. Кто же может? Увидеть его, если он от века невидим Но он сам явил мне любовь, но он сам мне очень отверз От лица его мир и покой, от лица его радость открытий От лица его жаркий огонь, согревающий сотни сердец Его Ему имя, оно свято, оно дивно, оно с трепетом, оно с тайной. Буду петь ему непрестанно, Егова.